Кто станет лучшим молодым ученым республики? Я буду представить проект по разработке системы для поиска антибиотиков, активных в отношении Мы просто улучшили то, что у нас было на предыдущих этапах и сделали более интересный проект. Нарушил ПДД – садись в тюрьму.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 Всем привет! В эфире «Универ а в студии Надежды Мещерякова. Начался очный тур межрегиональных предметных Олимпиад КФУ. На 13 февраля будут проходить состязания по 21 профилю. Победители и призеры получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в 2022 году в Казанский университет. В этом году заключительный тур Олимпиад пройдет в 27 городах России.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 На днях в России вступил в силу закон об уголовном наказании за нарушение ПДД. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В России вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Теперь после двухкратного пренебрежения правилами следом за административным наказанием, водителю может грозить и уголовная ответственность. Например, за превышение скорости больше, чем на 60 км в час. Или же выезд на встречку. Виновного ждет штраф в размере 200-300 тысяч рублей. Либо от года до двух лет принудительных работ. Либо реальный тюремный срок. А также лишение права управлять транспортным средством и занимать опасность должности. То есть за повторное э, нарушение правил дорожного движения в виде превышения скорости более чем там, на 60-80 на километров и за выезд на полустречного движения, уже будучи лишенным, э, третий раз совершает это преступление, вот тогда предусматривается уголовная ответственность. А если уже привлеченным к уголовной ответственности уже в четвертый раз заново совершает это преступление, то тогда ответственность наступает по части второй этой статьи, то есть лицом имеющим судимость в совершении данного преступления. То есть это за третье и за четвертое э, нарушение правил дорожного движения. Данный законопроект об ужесточении наказаний для злостных нарушителей в третьем окончательном чтении приняла Государственная Дума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Отметим, что поправки уже внесены в уголовно-процессуальный и уголовный кодекс Российской Федерации. Амир Ахтямов, Универньюз.